Друзья, сегодня мы поговорим о пластике, о пластичности формы, для чего эта пластичность нужна, что она несет в себе, что показывает в нашей форме, ну и как эта пластика проявляется в нашей форме, мы тоже это сегодня увидим. Друзья, обращаю ваше внимание, что вот этот элемент, он сделан чуть позже и само видео. На странице в фейсбуке и вконтакте поэтому заходите туда смотрите как делается этот элемент Он сделан без комментариев поскольку сама суть в общем-то она находится в первой части уже описано было немножко мне нужно было подкорректировать вот, вот эти вот детали Итак, перейдем к пластике задача пластики проявить и выявить особенность формы ее ее характер. Проявление пластики нашего листа, оно точно также подчиняется принципу «от общего к частному» и тоже идет через нахождение соотношений между уже более мелкими деталями, элементами листа, которые в свою очередь также подчинены общей, общей форме, общей задумке всего листа Аканта. Вот обратите внимание на вот эти вот участки листьев, насколько они ну, разнятся друг с другом. Вот это, кстати, к вопросу о пластике и передачи характера, характера формы. Здесь лист сделан ну, более спокойно. Вообще вот эта вот часть, она такая довольно-таки спокойная. Единственное, что напряжение присутствует вот, вот в этом участке где он разворачивается а здесь он так вот спокойным таким движением просто нависает немножечко сверху а здесь немножечко идет напряжение здесь если здесь выгнутая форма то здесь немножечко вогнутая форма получилась кстати за счет именно вот, вот этой складки она немножечко по-другому сделана я оставила пока оставлю этот элементы таким будут смотреть что что более интересно смотрится пластика в себе несет не просто разворот формы а передачи ну так скажем напряжение если говорить о, о, о листьях в более естественных формах природных вот эта пластика она в себя включает в, в листве и в то же время какое-то такое споко, спокойствие если лист просто склоняется или какое-то напряжение, если какие-то участки выгнуты. Их можно показать более ярко, эту пластичность, эту выгнутость. То есть будет больше напряжения. Вот Если обратите внимание, напряжение вот, вот здесь, но, ну, такое явное. Да? И, кстати, вот в этом участке, вот здесь сравнивать немножечко здесь напряжение, я пока еще... Его нет, и немножечко вот эта часть, она немножко вытянутая получилась. Это, это, это такая характерная бывает ошибка. Да, я тоже ошибаюсь. Вот. Но обращаю вас ваше внимание именно на тот факт, что вместо того, например, чтобы сделать, показать форму и показать ее пластичность, да, некоторые явные какие-то моменты очень часто вытягивают эту форму. Думаю, что и, и вот через это решаю вопрос пластики это очень часто бывает вот но важно очень это заметить на определенном этапе и найти и поправить чтобы не было никаких потом сюрпризов в итоге можно даже померить да она причем так фу, прилично прилично вытянута поэтому мы а, вот это вот уберем участок. Вот еще раз говорю, что не, не стесняйтесь, да, не бойтесь исправлять работу. Это, в этом суть-то этого процесса. Невозможно сразу найти форму, если или должен быть какой-то очень хороший ну, опыт, такой профессиональный уже, на уровне профессионального, вот. И, ну, или просто природные какие-то данные, которые не требуют особенного развития, хотя все требует развития. У кого-то это процесс более быстрый, у кого-то более медленный. И плюс, Плюс есть еще такой играет факт, вот это вот право, правая сторона и левая сторона да, полушария, левые и правые стороны нашего, нашего мозга, то есть вот насколько разное мышление, ну, вот это правое, полушарие, полушарие и левое, по-разному они чувствуют форму, понимаете, они одна часть выпуклая видит, а другую, другая часть мозга видит вогнутость. То есть противоположные, просто противоположные восприятия вообще противоположные. Вот, в общем, как-то их надо подружить друг с другом. Я сейчас, скорее, у меня будет разбор некоторых ошибок, на которые я сейчас буду да, обращать внимание в этой работе. И для того, чтобы вы тоже вот этот анализ лично для себя тоже проводили. Вот есть в этом движении, вот в этом движении листа, вот это, это, вот это где-то вот, вот на этом участке идет разворот, да, вот так вот форму. Я, наверное, начнут. на примере листа, листа обычного покажу, что то, что касается пластики, что, что происходит, когда мы пытаемся вот найти эту пластику и. Не видим, не видим форму в объеме, а видим ее в плоскости, вот, вот этот лист, он, его пластик идет сюда, он сгибается сюда, то есть вот он расположен, вот он сгибается сюда, и потом вот эта часть, верхняя, да, его часть, она сгибается как бы вот сюда, то есть у него такая вот вот такой у него идет, вот такая форма идет в пластике. Если показать на более ну, длинной ленте, да, то вот, вот такое вот движение, вот такое движение, если нарисовать линию, середину да, нашей, нашей ленты, допустим, ну, вот здесь эта линия. посмотрите, как эта линия ведет себя в пространстве. Вот ленту миобиусу, наверное, знают все, <с> когда ее закручивают, и потом еще перевор переворачивают и соединяют, да, она такая бесконечная получается. Кстати, очень советую с этой лентой поиграться в плане понимания вот этого объема, как в пространстве форма себя ведет. То есть вот наш лист, вот, и вот так вот он сначала изгибается, и потом здесь он разворачивается посмотрите сколько сколько плоскостей получается сколько получается плоскостей раз два три даже вот эту я бы четвертый четвертый изгиб еще бы сказала ну, вот так вот. вот вот наш вот наш лист и плюс этот лист он может будет вот так развернут в пространстве может быть вот так развернут в пространстве вот эта пластика она ее очень важно здесь ну, ловить поймать что делает новичок да? он видит что вот эта вот форма вот эта форма начинает сюда загибаться вместо того чтобы ее именно так и загнуть по форме, он начинает ее вытягивать. Вот у него в голове вот этот объем, он читается как вытянутая форма. Он ее начинает вытягивать. Естественно, то есть вытягивать что получается? Он не работает вот с этой формой, а он вот этот вот, то есть вот этот контур, он начинает его тянуть. То есть в, в плоскости начинает работать. Вот, вот это, очень, вот это очень важно понять тоже. Это, ну это не понять можно, это, наверное, можно скорее ощутить в, в процессе да, работы. Но когда не получается эта, эта форма, нужно себя поймать на, той, на том, что перейти с плоского мышления в объем. Вот, вот, вот, вот в этот вот, вот в этот объем. точно так же здесь то есть мы не вытягиваем форму здесь, по даже похожий листочек получился да. и здесь точно так же вот обратите внимание возьмите лист возьмите лист и его здесь вот так вот скрутите вот как он как он здесь идет потом переверните и вот здесь точно так же скрутите и вы поймете что левый и правый полушарий они, они совершенно по-разному работают. На самом деле они по-разному работают. То есть вот здесь мы точно так же сгибаем и здесь точно так же скручиваем. Вот, может быть, такая небольшая помощь вам будет в освоении вот этой пластики. Так, это чуть-чуть завышен. Немножечко давайте уменьшим вот теперь приходится уже в прямом смысле измерять нашу форму чтобы передать более точно ее размеры ну и старайтесь конечно тоже все-таки работать на глаз вот смотрите В плоскости мы, мы вот так видим объем, разворот листа. Вот если у нас плоскостное мышление, вот так. А здесь его нужно немножечко развернуть. Я извиняюсь, может быть очень много теории, таких теоретических размышлений, но дело в том, что на практике, когда вы начнете это все делать, вы начнете понимать, для чего столько много теорий дается? Те теория, она скорее дана как какой-то ориентир в этом путешествии, чтобы не сбиться с пути основного. придется немножечко поднимать. Вот лист. Чуть-чуть, чуть-чуть я его опустила. Вот где он, где идет складка у него, немножечко он вниз у меня ушел. А вот эту часть, которая должна быть вот сюда идти, я ее немножечко стала вытягивать. Вот из-за этого у меня немножко произошло искажение движения в форме. Вот. Важно это заметить, важно это увидеть конечно же исправить и от этого -то тогда будет форма уже по-другому смотреться она уже появится и появится пластика этой формы и смотрите вот вот вот идет вот ее идет здесь она немножко такая пряменькая на самом деле должна быть движение немножко должно идти лежать как вот этот лист он здесь здесь он лег а здесь он дальше так продолжает свое движение здесь он мягко плавно то есть вот если говорить о пластике то вот здесь мы видим напряжение еще раз говорю да здесь естественная форма он здесь крепится очень так жестко поэтому здесь он форму до, пластика доходит до своего как бы такого итога а дальше уже лист начинает искажаться и начинается его, его движение к нам разворот и здесь то здесь максимальное напряжение а здесь уже идет такое ослабление свисание вниз и это вот это то что выражает пластика ее характер то есть характер листа самого такое спокойное спокойное движение Такое висячее да, движение. Иногда бывает сложно охватить какой-то один участок без нахождения соотношений между, между собой. Поэтому в принципе некоторые не по частям делают да, работу, а сразу охватывая весь. Ну, можно тоже так же сделать. А, так, у нас вот здесь вот этот лист совсем уже завалился прям. Давайте как-то сюда подвинем. Вот, и вот здесь у нас середина. Ну, вот чуть-чуть вот -чуть так вот его сделаем, пусть он таким будет. Видите, здесь еще ничего нет. Но уже пластику, в принципе, это показать как раз можно. Мы вот эти должны отделить друг от друга. Вот по форме можно прям работать, кому, кому с плоскостями. В общем-то несложно разобраться. Вот эта плоскость идет. Вот она, вот она идет, эта плоскость. Конечно, мы еще уточним это движение но здесь довольно таки такое тонкое такой закрученный прям получился но тоже важно не, не переборщить не переусердствовать должна быть больше и больше должно быть естественности все таки это природный элемент в этой части мне нравится такая Вроде бы и простота, и в то же время очень естественно этот лист выглядит. Вот не хотелось бы немножко этого терять в, в правой стороне. Хочется это все-таки повторить. Вот так это движение идет. Так, давайте найдем у этого листа среднюю линию. Мы ее уже давно потеряли, так этот возили с другим. Так, и э, давайте вот эту вот среднюю линию тоже уже точно совершенно ее оформим как-то тоже я ее игнорирую уже совсем. забываем про, про про движение всей нашей всей нашей фигуры еще еще можно здесь нарастить потому что если рассмотреть, так вот, да, повернуть, то у нас вот, этот, вот эта складка она вообще выше вот, вот, этого, вот этого участка находится, то есть все ниже, а вот это выше. Вот, нам нужно тоже это показать. Это как ориентиры, такие высокие точки, ориентира, которые нам помогут. Тоже в форме всегда ищите какие-то ну, явные вот эти вот, да, вот высокие точки, явные какие-то участки, которые определяют, ну, дают какое-то направление, какой-то какой, -то, какой -то ориентир. Вот посмотрите, насколько ну, вот часто нужно возвращаться опять к общей форме, ее, ее не потерять, ее уточнять еще, еще, еще. По сути, все вот эти вот мелкие выявления, они еще дополняют вот, вот эту вот вот эту всю общую форму они отдельно не не находятся не работаем отдельно мы смотрим здесь мы сделали здесь мы сделали сразу посмотрели а как это на общий вид эм, сказывается влияет сразу определяем вот здесь уже меньше стало здесь что-то еще изменилось смотрим соотношение ну и пластилин в принципе поскольку его надо разминать, просто держите в руках какую-то часть пластилина, чтобы ну, так, более-менее ускорить работу согревайте его просто в своей руке пока пока работаете на форме вот представляете, сколько мы работаем с пластилином который можно брать, обратно соединить, там, и так далее и какая будет у вас работа, скорость работы и понимание работы, если вы сразу такую вот вещь начнете делать в дереве, без предварительной лепки, но только, например, пользуюсь рисунком. Вот. Я себе не представляю, как бы я делаю эту работу, если бы не, не, не, не поняла, что нужно делать сначала из пластилина, заготовку. Наверное, скорее всего, я плюнула бы и сделала бы что-нибудь другое. Более упрощенное, может быть. Восстанавливаем нашу среднюю линию, она у нас затерялась. Ну, в свое время она нам дала возможность определить эти элементы, где они расположены, да, наши листья, мы ну, потом ее потеряли, эту линию, она не очень нам важна была на этапе поиска уже вот этих вот да, форм. И теперь опять, опять возвращаемся к средней линии и она теперь будет нам определять уже дальнейшее дальнейшую пластику. Ну вот пару таких работ, пару троечку таких работ и вы, в общем-то, подобные вещи будете делать очень быстро. И затраты на лепку работу не будет вам казаться каким-то ну, излишним, да, потраченным временем. А наоборот, вы это будете делать быстро и в то же время помогать себе в самой резьбе ну и еще раз конечно даю совет ребят не торопиться разбирайте форму Вы даже не заметить как у вас вот эта привычка анализа она естественным образом будет вам помогать разбирать такие вещи для тех, кому, кому сложно такую сразу работу делать, берите ну, более про проще да, вариант, чтобы без всяких каких-то таких сложных форм, завитков, и не, не такой может быть сложный, чтобы был разворот формы, и даже может быть какой-то там плоскости да, более простой. Пробуйте это делать. Пробуйте делать левосторонний, правосторонний вариант, то есть на работу да, полушарий чтобы у вас это было еще не разогрет материал сложновато мне еще пока с ним работать но уже потихонечку еще раз проводите вот так рукой чувствуете форму и сразу смотрите где она здесь у нас уже определены все направления все линии смотрите как эта форма дальше Дальше идет, как она здесь проходит, соотношение вот этих сторон. Здесь у нас заканчивается... Заканчивается складка. Обратите внимание ее форму. Вот как раз то, что касается пластики. Она здесь такая немножечко прямая, немножко резкий такой разворот. Чуть-чуть можно будет, вот чуть-чуть здесь потом может быть дать пластики, но в принципе достаточно, чтобы понять, какая здесь, какая здесь форма, такая, какая пластика этой формы, скорее такая немножечко точная, жесткая. То есть здесь видно, что жесткая конструкция, да? Лист, лист здесь, здесь идет такой, ну, относительно жесткий перелом, может быть, листа. Вот. И это можно и мягче немножко сделать, где это посмотрим переход. Может быть, будет это более целесообразно сделать посмотрим сложно сказать вот но э, вот, находим то есть находим вот этот вот вот, это, вот этот кусок смотрим чего у нас тут не хватает немножечко нет вот этой средней линии опять ее набираем уже локально понемногу не надо много сразу брать а то можно что называется переборщить с материалом и уже здесь чуть-чуть опять потерять форму а опять уйти в некую такую обобщенность все работаем уже локально смотрим соотношение сторон выше ниже в какой-то степени это опять идет элемент такого рисунка мы опять рисуем на, на пластилине, но при этом уже форма у нас появляется такая в объеме. И обратите внимание, насколько часто я вот кручу-верчу да, форму, плюс у меня еще рисунок скрин. Вот поэтому общем, я со всех сторон я себя yeah. обложила такими подсказками. Это необходимо, ребята, от этого вот, это, это, это, это очень нужно. Так, и вот смотрите, если здесь идет перелом листа, да, то вот эта часть, здесь никакого перелома нет, здесь средняя линия такая очень очень нежная, плавная, ель заметная, мы немножечко можем... То есть, вот отсюда, вот он наш весь лист идет, здесь чуть-чуть сюда он, да, то есть вот, вот этот лист, вот этот лист, вот, вот эта форма, вот она вот эта форма, чуть-чуть я ее даже разверну. Так. Вот она, вот ее перегиб идет, вот здесь он идет. Очень незаметно, очень так плавно он идет здесь. То есть мы разворачиваем форму чуть-чуть вот так, да, вот, вот плоскость это идет. Не, если мы будем закручивать, закручивать лист вот, вот, вот так эту плоскость, то мы на самом деле начнем вытягивать наш лист. А нам нужно эту форму чуть-чуть развернуть. То, что я показывала на ленте. Даже рукой пальцем взять и... Средняя линия здесь, в данном случае, она, нам, здесь, она является здесь так вот, ориентиром того, как эта форма, как она, как она прокручивается в пространстве. Потому что средняя линия она никуда не исчезает, она у нас постоянно на виду. Именно через нее мы сможем понять, как эта форма себя проявляет в пространстве. Как в листе, который вот в пространстве, средней линии, видите, как она, вот ее движение, да, то есть мы можем вот так наш весь лист. Да, повернуть вообще вот вот так вот, вот, в такую вот вообще скрученность, да, и в то же время мы сможем понять все, все эти а, плоскости, именно а, мы сможем их понять, уловить только через вот эту среднюю линию, где она у нас проходит. Без нее потеряемся, будем на ощупь искать плоскости. смотрите сколько здесь материал у нас много То есть все должно туда немножечко уйти Этот лист он начинает разворот и вот да, туда идет немножечко разворот и хочу тоже посоветовать здесь у меня более спокойная форма да? когда формы и пластика более яркая она даже может быть ну, более понятно становится, потому что ну, яркие просто элементы, и на них сразу проще, по ним сразу проще ориентироваться. Вот. Поэтому если вы будете подбирать для лепки какой-то вариант, ну это как совет, наверное, да, выбирайте ну, такие более. Более ярко выраженные формы в пластике, в плане, да, в пластике. Вот это поможет просто, ну, там ориентиров очень много. Когда форма более спокойная, ее очень сложно ухватить. Это, ну, вот как у художников, да, всегда сложность, например, с изображением, ну, не всегда, конечно, да. Но если сравнивать просто, например, изображение мужской и женской фигуры, оно всегда сложнее в женской, в женской фигуре, вот эти формы, потому что ну, все очень гладко, все очень обтекаемо. Пластики, пластика такая тонкая, какие-то формы еле заметны, а в мужской фигуре все ну, более конкретное, четко, четко выражено. Всегда ее, с нее всегда начинают рисунок фигуры изучать, именно с мужской. Также и в подобных работах, конечно же, проще брать какие-то такие яркие, что называется, с выкрутасами элементы. Себе жизнь так ну вот э, этот элемент и в принципе ну давайте наверное вот я возьму так и срежу много очень лишнего будет. вот удобно прилепил разгладил Работаю я пока без комментариев, я думаю, что суть и работы сна. поэтому смотрите, если какие-то у меня будут еще комментарии, я их воспроизведу, что называется, вот, а так, в общем-то, мы работаем сейчас над самой пластикой листьев, над их движением и выражаем в этом движении его особенности, особенности переходов, особенности в целом всего листа аканта. Ребята, вот так выглядит на данном этапе работа пластилиния. И дальше мы уже эту работу будем потихонечку делать из дерева. Здесь будет еще два, два листа, да, вот с этой стороны. То есть здесь целостный такой будет блок. Ну и дальше будем делать нашу работу, то что мы задумали. То, что касается лепки. Обращу ваше внимание на, на очень важный наверное, такой момент, когда вы будете прорисовывать вот эти листочки, поскольку они идут в пространстве да, с каким-то изгибом, очень важно не потерять рисунок вот самих вот этих вот лепесточков, то есть их точную форму. Тогда вы сможете передать правильно пластику всего этого листа. То есть у вас э, вот эти формы, они будут как, ну, в общем-то, ориентировать в какой-то степени и будут поддерживать ваш, э, ну, ваш, ваш вот этот образ. Вот. ну, э, есть над чем еще здесь поработать, но это такие мелкие детали. Они, в общем-то, не очень существенны на данный момент. В общем, пробуйте, ребят. Э, я надеюсь, что многим поможет э, мое видео в, в работе лепки подобных элементов поможет разобраться, из чего вообще состоит лист Акана, как он как он рисуется, изображается, какая у него может быть пластика. Это не самый сложный элемент, есть более сложные. Вот, но если вам на этом этапе тяжело брать подоб, подобные формы, берите немножечко попроще, берите что-то более в плоскости расположенное Пока я с вами попрощаюсь. Спасибо, что смотрите мой канал. Всего доброго. До свидания.